Да, сливаю денег, и как будто бы у меня есть ощущение, что деньги меня могут испортить, тем более большие. А большие это сколько? Короче, я, я их начну спускать, вот. То есть я их еще не заработал, а мне жалко с ними а, а, расстаться по-глупому, потому что мне деньги ляху жгут, как у меня отец всегда говорил. А сейчас мы с тобой а с убеждениями поработаем немножко по-другому. давай. И сейчас этот человек войдет в дверь? И посмотри, кто это зайдет. Приглашаю ну, его. Да, да. Батя, батя зашел в костюме. Свои... По ага. Угу. Прекрасно. А. Прекрасно, да, евдоки? Здравствуй, евдоки. А. Расскажи нам, пожалуйста, историю, почему ты вдруг решила, что деньги ляху жгут, и передала это убеждение всем своим родственникам дальше. Они сейчас не могут с деньгами дружить. А. Говорит, что мы таким образом обвиняли наших мужиков, причем, mm -hmm. которые получ... за свой тяжкий труд получали гроши и все это спускали. Такой выполз, как, этот... как червь, но как, знаешь, с которой бабочка превращается, гусеница, но мохнатая. Это у капустницы, по-моему, да, махнатый. Ага. И, диалог что-то не ведется, она просто ползает по столу. Mm. Вот. <с Sugar> как будто, знаешь, краю стола подползает, и это смотрит на, на карманы, есть у кого деньги или нет. Прости у нее бабочка гусеница, ты что ищешь? Что ты к нам пришла, зачем? Я говорю, деньги в ляхах проверяю. А ты их забираешь, если находишь? Да, я говорит, их забираю. Я делаю так, что они жгут ногу. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть хозяин? Хозяин? У тебя есть Такая... хозяин? Так а, знаешь, это напряглась немножечко. Ну, -ну, ну да, есть. Ну, если напряглась, значит есть. Есть, но значит, как-то это. Хочется сама тут разрулить. Ну так скажи твою задачу, какую ты выполняешь. Мы пока никого не приглашаем, никаких хозяев. Просто скажи, что ты делаешь, разрулить, что ты хочешь. Я почему-то хочу, чтобы я за свою жизнь миллион долларов на благотворительность отдал. Не себе. Хорошо, если он отдаст миллион долларов на благотворительность, то сколько у него останется? Приглашаем хозяина. Приглашай хозяина за стол, кто заходит. Не бойся только. Эх, давно уже перестал бояться. Mm -hmm. вот. Просто бабочка у нас тут пытается упорхнуть. Вот что она пытается mm -hmm. сделать. Ну, как знаешь, пришел этот... Блин, как же... Что это за животное -то? как... Паук только не мохнатый, у него тело огромное. Проблема в том, что нужно поменять местами. Сначала она вернет все деньги роды, а потом из них он потратит на благотворительность. Он начал, начал ржать. Он говорит, Ну это же, ну это какие ну, большие деньги это чего. Ну все вещи он тоже не хочет. Я говорю, да, учу людей, наших таких тех, которых нету планов, нету целей. Ага. А я их наказываю через нищетой. Угу. Вы хотите нихуя не делать, ничего не да -да -да -да -да -да. стремиться и еще и жить в деньгах и богатстве, вы ебанутые, что ли? А они просто их эти деньги убьют, правильно я понимаю? Да я просто их вам не, дай, не дам. Вы не заслуживаете кайфа, вы что-нибудь понимаете. Прекрасно. Слушай, а как у него имя? Кого я, кого я хочу убить, я, я, я могу дать если это кратчайший путь. Но в этом роду, блядь, никто с собой окончательно собирается, и все что барахтаются до последнего.